Приготовим ленивые вареники с картошкой. Берем 800 грамм картофеля, очищаем и варим в подсоленной воде. Когда картофель сварится, воду нужно слить и сделать пюре. Хорошо все нужно раздавить, чтобы не оставались комочки. Готовую пюре нужно добавить 2 яйца соль и перец. Обязательно все нужно хорошо перемешать в однородную массу. Постепенно добавляем в пюре муку. Мне понадобилось 5 столовых ложек. В итоге должно получиться легкое тесто. Перекладываем тесто на стол и замешиваем снова. Далее смазываем руки подсолнечным маслом и формируем колобочки. Какой размер вы уже решаете сами, я сделала средние колобочки. Вареники такого размера у меня получилось 74 штуки. Далее варить в кипящей воде, предварительно подсолив. Не забывайте помешивать и варить примерно 3-4 минуты. Главное не переварить. Пока наши вареники готовятся, мы приготовим соус. Вам понадобится 1 или две столовые ложки сметаны, очищенный чеснок, нужно выдавить и добавить укроп и перец. Перец по желанию, укроп можно добавить свежий, также сухой. Хорошенько все перемешиваем. Подаем наши вареники соусом к столу. Приятного аппетита!